Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня поговорим с вами о ноже спайдерка Милитари. Нож поставляется в картонной упаковке с фирменным логотипом Спайдерка. Упаковка черно-красная. Внутри упаковки полиэтиленовые пакеты и сам ножик. В данном случае нож выполнен в коричневом цвете, с металлической клипсой черного цвета и с логотипом фирменным спайдерка. Вот мы его видим. Данные ножи спайдерка Милитари бывают трех цветов. Это коричневый, черный и оранжевый, так называемая морковка. Нож очень удобно выкидывается. Просто сейчас он новый, надо немножко разработаться. Хорошо сидит в руке. Удобная эргономичная форма ножа. В верхней части лезвия есть упор под палец большой. Очень удобно нож ложится в руку, чтобы работать с ним. Само лезвие с фирменным логотипом спайдерка. С одной стороны надпись. И с другой. В данном ноже используется замок Liner Lock. То есть при открывании металлическая пластинка заходит внутрь и фиксирует сам замок. Очень хорошо держит в открытом состоянии нож и в закрытом. На рукоятке имеется отверстие для темляка, то есть можно себе сплести из паракорда темляк и сюда его вставить. А также в лезвии есть такое вот круглое отверстие для удобства, чтобы было удобнее пальцем толкать нож. Итак, полная длина ножа Нож достаточно большой, и полная длина ножа с рукояткой у нас получается 24 сантиметра. Само лезвие 10 сантиметров ровно. И сама рукоятка 14 сантиметров. спуске ножа от самого верха самого низа попробуем замеряем толщину по обуху самой толстой части значит толщина у нас Где-то три и восемь четыре миллиметра. Толщина рукоятки. Тринадцать миллиметров двенадцать и восемь. Также используем такие вот весы. Посмотрим, сколько наш ножик весит. Выставляем граммы. Вес ножа 136 грамм. Проверим заводскую заточку. Как он режет. Нож не перетачивался. Обалдеть! режет хорошо, учитывая, что это заводская заточка. Подведем итоги. Данный нож это реплика на известную марку спайдерка, но сделана она очень качественно. Очень удобно сидит в руке и также очень удобно сидит в вашем кармане. Будет полезной вещью для Туристов, военных, а также на каждый день в городских условиях. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. С вами был Валентин и Spider-Com Пока-пока.